Всем привет-привет, всем доброе утро. Сейчас 7 часов утра, а я уже иду на дачу сеять семена огурцов, ведь сейчас самое время. Сегодня прошел небольшой дождь ночью и можно увидеть небольшие капельки воды, как переливаются на солнце. Очень тепло, свежо, тихо и спокойно в лесу. Я очень люблю ходить именно этой тропинкой. Итак, перед тем как сеять семена, я хочу рассказать о некоторых действиях, которые я делаю перед тем как сеять. Первое, это взять маленькую пиалу или блюдце, в котором Нужно застелить дно бумажным полотенцем или бумажной салфеткой. Затем крутым кипятком, именно крутым кипятком, залить семена, чтобы семена скрылись под водой. Семенам ничего не будет, можете не переживать. Затем сверху накрыть двумя слоями салфетки и оставить на 3-4 дня, чтобы проклюнулись Далее мы подготавливаем теплицу Вот моя теплица Давайте зайдем, посмотрим Грядки подготовлены, сделаны лунки Расстояние между лунками 25-30 сантиметров. Я заливаю два раза водой, чтобы пропитала земля водой, влагой и затем сею семена глубоко я не засаживаю эти семена не сильно землей не присыпаю сверху потом накрываю целлофановыми пакетами чтобы влага сохранялась тепло и оставляю на три дня через три дня я поднимаю эти пакеты и мы видим результат. Давайте посмотрим. Результат вот такой, что все семена взошли, стопроцентная всхожесть. Уже даже на некоторых огурцах по три листочка. Вот дальнейший уход получается. Мы обильно поливаем каждый день, но раз в неделю мы должны поливать на шатырем не забываем одна столовая ложка на ведро 10 литровой воды спасибо всем зрителям кто смотрит мой канал